Oh. <laughs> Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Я хочу в первую очередь, прежде чем начать маркетинг, презентацию нашего фонда, хочу от всего сердца, от всей души поздравить наших новых партнеров с активацией Беру Шадрину, моя партнер, с активацией площадки Golden Ring за 20 тысяч. Успехов и хороших, больших, крупных чеков успехов. Хочу поздравить логин Светлана, 30, 333, я не знаю, по-моему, Алексеева Света, да, Алексееву Свету поздравляю с переходом на второй стол в автопрограмме «Энергомини». Всем поздравляю Асотина Дмитрия с покупкой четвертого стола на площадке ПД. Ребята, всем желаю успехов и хорошо развивать свой бизнес. Вы правильно сделали выбор. Вы оказались в нужном месте и в нужное время. Итак. Я хочу начать сегодняшнюю презентацию именно с того, что немного рассказать о нашем фонде. Что же такое наш фонд? Наш фонд ⁇ это инвестиционно-МЛМ-проект и социальная значимость нашего фонда в том, что мы даем рабочие места, мы даем возможность зарабатывать людям, кормить свои семьи, мы охватываем огромный пласт населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе. Они зарабатывают на свою мечту. Некоторые купили по одной квартире, по две квартиры, некоторые купили машины, да мало ли на что нужны деньги. Наш фонд – это, ребята, партнерская программа, где деньги у нас идут от партнеров к партнеру. Нет у нас никаких отчислений ни на развитие фонда, ни администрации. И я вам буду сейчас читать, проказывать, рисовать маркетинг, а как работает, сегодня я вам расскажу за три площадки, а сколько у нас площадок. А у нас площадок, ребята, я вам сейчас просто покажу. Это... У нас есть такие площадки, как... А, так, такие площадки, как... Площадка... А, а, значит, денежный рай. Ну, я за нее не буду говорить, это площадка а, для тех, кто не умеет приглашать. Здесь вы много не заработаете. А вот следующие две а, а, автопрограммы у нас автоэнергомини. А здесь можно входить, старт делать с любого стола. У нас нет привязки к первому столу. И вы за один круг делаете, зарабатываете 39 750. А автопрограмма то же самое. У нас нет привязки к первому столу. Старт можно делать с любого стола и за один круг вы зарабатываете 2 миллиона четыреста тысяч. Есть 6 МЛМ площадок Это наши неповторимые, незаменимые, самые любимые. Это площадка World money где вы за один круг зарабатываете 106 тысяч. Из них... 86 тысяч вы выводите по мере поступления на баланс, а за 20 тысяч у вас активируется очень крутая площадка Golden Ring. Итак, вы будете, если работать но активно на этой площадке, то вы активно будете продвигаться вместе со своими партнерами, вместе со своими клонами, клонами ваших партнеров. Все будут и лететь сюда на Golden Ring. Итак. Следующая площадка – это ПДИ. Это площадка ну, для того, чтобы можно было сделать один круг и заплатить, например, коммуналку, да? Это за один круг вы делаете 3 800 и за одну тысячу у вас активируется первый стол на площадке World Money. И будете активно работать на этой площадке, активно будете продвигаться и по World Money. Следующая площадка это Golden Ring. Это у нас вторые ворота. Первые ворота у нас World Money и вторые ворота это Golden Ring Mini. Здесь можно входить... И через удвоитель за 2000 но можно сразу в два раза сократить количество приглашенных партнеров и сразу а, становиться на первый блок за 4000 Здесь всего два рабочих стола, вы будете постоянно крутиться на этих двух столах, постоянно будете получать по 10 500 и плюс будете получать пассивный доход по двум клеверам. Это на три уровня в глубину а, и плюс реферальное вознаграждение клевер менее и площадка клевер. А вот, когда вы перейдете на площадку Golden Ring, здесь уже будет доход ваш. Здесь становимся миллионерами на этой площадке. И здесь, с этой площадки, вы будете пассивный доход получать на площадке World Money и на площадке Pd. Итак, ребята, те, которые э, еще не заходили сегодня в свои кабинеты, будьте так очень любезны. Пожалуйста, зайдите и просмотрите ваши кабинеты. Площадку World Money и площадку PD. Так как 50 клонов улетело на площадку PD и 10 клонов улетело на площадку World Money. Ребята, просмотрите свои эти площадки. Итак. Для того, чтобы стать нашим партнером нашего фонда, конечно, вы должны пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая. Единственное, что у нас с целью безопасности, вам нужно будет подтвердить свою регистрацию через вашу почту. А у нас вывод денежных средств, регистрация и перевод между партнерами денежных средств у нас подтверждается через вашу почту с целью безопасности. Итак, вы зарегистрировались, подтвердили. И у вас открылся вот такой вот кабинет. В первую очередь вы, конечно, должны загрузить файл со своим, своей фотографией. И как только придет код от вашей фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить» и устанавливается аватар. Следующий ваш шаг – это вам нужно прописать скайп обязательно, прописать свой телефон и прописать свою страничку в ВК. Для чего это нужно? А Для того, чтобы ваши партнеры могли иметь связь с вами как с Спонсоров. У нас на некоторых площадках есть а, реинвесты столов именно по броне спонсора, поэтому а, я всех призываю и всех прошу, и прошу, умоляю вам, моих партнеров, которые а, не выходят на связь, ребята, если вы не будете со мной выходить на связь, то я просто не буду ставить вам переливы, все, я последний раз предупреждаю. Ребята, я всем говорю, не только своей команде, но и всем говорю, всем в фонде говорю о том, что вы должны быть 24 на 7 на связи со своим спонсором. Спонсор и достается тому, кто все время его достает. Запомните. Итак, вы... Прописали все. Следующий шаг. Прописываем в свои кошельки, куда вы будете выводить свои заработанные денежные средства. У нас подключены а, Perfect Money и Pair кошелек. Мы работаем с рублями, но вы ставите с кабинета в рублях, а на, на, на Perfect Money вам приходит в долларах. А на пополнение у нас подключена CasaFray. А, вы можете пополнить с любой платежной системы кабинет. Ну и, конечно, можно попол пополнить внутренним переводом. Вы переводите на, ну, например, мне или Лену, или админу, переводите на кабинет, на карточку, вернее, или на какую вам удобно платежную систему. У меня и у Лены у нас есть все платежная система, А мы вам переводим на кабинет. Точно так и все остальные лидеры делают. Итак, следующий шаг. Вы звоните своему спонсору и выбираете, на какую площадку вы пойдете а, работать вместе со своим спонсором. Но здесь еще а, есть можно а, делать и так. Если у вашего спонсора нет активированной той площадки, на которую бы вы хотели зайти, то вы, пожалуйста, а, поставьте в известность своего спонсора. Я думаю, что он активирует ее, и вы станете к нему. У меня активированы полностью все площадки. Я работаю на всех площадках. Итак, следующий раздел – это у нас партнеры. В этом разделе у вас находится ваша реферальная ссылка. Я не очень люблю показывать свой кабинет, но я покажу. Значит так, здесь копируете нажимаете ок и у вас в буфере уже скопировалась ваша реферальная ссылка здесь у вас отображаются все ваши партнеры которые работают на каких площадках здесь вы можете поставить 100 и посмотреть где у какого партнера активирована какая площадка как вы вот замечаете у меня в основном партнеры активирует, дублирует меня и активирует площадка за площадкой. Так как наш фонд пришел очень на долгое время и бегать по всем проектам, где они без конца скамятся и вы теряете деньги свои, так лучше уже сидеть на одном месте и зарабатывать в одном месте. Итак, ребята, здесь у вас отображаются партнеры до пятой линии. Это, например, вторая линия посмотреть где какая от, площадка активирована во второй, в третьей линии? Итак, посмотрим, что тут у меня. Я вам покажу площадку, наверное, ПД. У меня там, ребята, активно вторая линия работает. Площадка PD и площадка World Money. Вот. Все отображаются до третьей до пятой линии. Все вы можете все пересмотреть и увидите, где какой логин, логин партнера и кто его пригласил, логин пригласителя. И здесь следующий находится промо-материал. Промо-материал это есть баннеры, это есть слайды и есть картинки. И следующий давайте шаг, ребята, посмотрим. Это у нас на каждой площадке, на каждой площадке. У нас есть кнопочка «Маркетинг». Вы нажимаете кнопочку «Маркетинг», вы можете посмотреть в ролике, вы можете показать, посмотреть в слайдах. Вот они у нас слайды, шикарные слайды. Если кто понимает, в слайдах маркетинг рассчитывает, считает по слайдам, а то это очень хорошие у нас слайды. Все четко, все понятно, все видно. Это на каждой у нас площадке. А вот, давайте даже покажу. На каждой площадочке у нас есть все, все кнопочки у нас активны. Вы все, везде все просматривается. Вы можете просмотреть все, которые столы, у, где у кого какие активированы, у кого какие кто стоит, где на какой площадке. Вот давайте я посмотрим вот у моего партнера да, у веры. У нее здесь есть, у нее все пять. Столов активированы у нее здесь стал клон мы смотрим здесь я могу со своего кабинета выставить бронь и купить ей клона за 100 рублей и она перейдет сюда вот на второй стол у нее уже в пятом столе у нее она уже по моему получала выплату она да она вышла на площадку word money и активировался у нее первый стол, и она получила первую выплату, это 600 рублей. А вот с этих двух мест она получит по 1600 на баланс для вывода. Итак, ребята, на каждой площадке у нас полностью все есть. Давайте здесь, чтобы перейти. С площадки на площадку, вам нужно обязательно нажимать кнопочку домой. Итак, давайте вот посмотрим клевер. Мне очень нравится эта площадка. Она такая интересная. Вы посмотрите, какие у нас лепестки красивые. У меня закрылся этот лепесток. У меня уже есть закрывается другой лепесток. И точно так такой же лепесточек и на клевере. Итак, чтобы, ребята, Прежде чем начать ну, презентацию именно о наших площадок, я просто хочу с вами сейчас вам дать ну, небольшой совет. Первый. Ведь всегда мы начинаем что? Начинаем всегда сомневаться. Начинают нас посещать а, негативные мысли. А, то ли получится, то ли не получится. Так вот, ребята, а первый шаг к вашей успешной и счастливой жизни, это то, что у каждого у нас человека есть свой внутренний голос. А, есть голос внутренний, который говорит все время «давай, давай, у тебя получится». Но есть и другой голос, который сидит и нудит. «Ты этого не достоин». «Да нет, это у тебя не получится». «У тебя а, уже раз не получилось, и второй раз не получится». «Зря ты тратишь время, у тебя не получится». Так вот, свое мышление, свое сознание, свой мозг нужно а, приучить избавить от негативных шаблонов приучить мыслить позитивно. И как только в твою голову закроется а, такая мысль, она может быть и хорошая, потому что эти негативные мысли порой а, защищают нас, но вместе с тем а, они приносят и вред, потому что они останавливают нас от принятия решения. А если ты не принимаешь решения, то ты ни к чему не придешь. Ты не будешь никуда двигаться – Поэтому, если тебя посетила мысль, ой, да не получится, научись, се, научись, пожалуйста, научитесь себе говорить «стоп» и настроить себя на победу. Я это сделаю, я это достоин, я это могу, решай и действуй. Сейчас приучите себя сразу к позитивному мышлению. А сначала это действительно будет трудно. Я на себе это испытала. И вам придется себя заставлять исключать негативные мысли. То, что ты этого недостоин, И настраивать себя на то, что это ты можешь. И это ты сделаешь. Ты сильный. Привычка это вырабатывается 21 день. И если вы будете делать настойчиво каждый день, то у вас вы выработаете привычку победителя позитивного мышления. У вас все, в принципе, изменится в вашей жизни. Но если вы, конечно, будете 20 дней мыслить позитивно, а на 21 дней вы обратно скажете, ой, да у меня не получится. Тогда вам нужно будет начинать все сначала. И снова 21 день все свои негативные мысли выкидывать. И думать только позитивно. У тебя все получится. Ты этого достоин. Тогда ты сможешь, станешь сильным. Тогда ты станешь хронически успешным. И запомните, ребята, никто не видит ваших мыслей. Но все видят э, ваши результаты. Результаты вашего мышления. Как ты живешь, как твоя жизнь. Поэтому... Приучите себя к позитивному мышлению. Бизнес, успех, ваше богатство, счастье, достаток. Все, в принципе, да, в принципе вся ваша жизнь начинается с правильного, позитивного мышления. А если вы будете правильно и позитивно мыслить, настраивать себя, то вы, естественно, будете добиваться больших-больших результатов. Итак. Первая наша а, презентация нашей площадки – это автоэнергомини. А, я всегда говорила и говорю, почему я люблю эту площадку. Да люблю ее, потому что здесь можно старт делать с любого стола. Здесь нет привязки к первому столу. Шикарно, можно начинать миновать первый стол, второй, третий. Можно даже начинать свой бизнес просто с пятого стола. Это активировали за 12 тысяч, пригласили первого партнера, получили 12 тысяч на баланс для вывода. Второго партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Третьего партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы заработали 39 тысяч с тремя партнерами. Шикарно, шикарно. 750 это идет вот с этого стола. Вот, вот так. А вот смотрите, я вам сейчас еще покажу. А один вариант. Шикарный вариант. Можно бизнес делать с 6 тысяч? Можно делать его с четвертого стола? Не такая-то огромная сумма, чтобы а, а, а, а, а, а, прям аж а, сомневаться. А вы знаю, что некоторые несут не по 6 тысяч в другие хайпы, а, а более несут очень хорошие приличные суммы. И что обидно, они их теряют и снова несут туда же ничего не заработав. Ребята, смотрите, вы эти 6 тысяч вложите сюда, придите, активируйте, зарегистрируйтесь, активируйте четвертый стол, пригласите первого партнера, вот она, в 33 тысячи, вы сразу же, 50% возвращается вам на баланс для вывода. Тысяча идет вашему спонсору, а за 2000 у вас открывается автоматом третий стол. А второй и третий партнер вам дают переход в пятый стол. Хотите быстро получить 12 тысяч? Помогите первому партнеру. Пригласите ему три партнера. И он придет, станет к вам сюда на это место. И вы получите 12 тысяч. Хотите получить еще 12 тысяч? Помогите своему второму партнеру пригласить еще. Сколько он пригласит? Вы ему один. Он два. Вы одного помогите пригласить. И уже придет к вам, станет и принесет вам 12 тысяч. Третьему партнеру. Но здесь уже его можно и пригласить, можно и поставить одного клона э, за 6 тысяч. И он принесет вам 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, ребята, сколько вы заработали? Вы заработали 33000 тысячи. Шикарно! И у вас еще дополнительно открылся второй стол. Вот, вот пожалуйста, как можно делать? А, а, а, зайти, например, на три стола, да? Допустим, допустим, что вы активировали первый стол за 500 рублей, второй за 1000, и третий за 2, это половиной тысячи. Ну, сейчас на эти половиной тысячи, ребята, два килограмма хорошей колбасы. И то, наверное, не купишь. Итак, что у нас здесь, как, как, какая изюминка? А изюминка здесь у нас, у нас реинвест первого стола, Заложен по броне спонсора. Итак, прежде чем поставить первого партнера, вы звоните своему спонсору. Вы выставляете бронь сюда, а ваш спонсор выставляет сюда. Итак, становится первый партнер. Ваш реинвест, это ваш клон, становится на это место. И вы одним партнером закрыли сразу же два места. Итак, первый партнер покупает у вас второй стол. Вам 750 рублей на баланс для вывода. 250 получает ваш спонсор. делает покупку третьего стола первый партнер, у вас 2000 идет в накопительный. Итак, как только делает покупку второй партнер первого стола, у вас закрывается этот стол, и вы сами под себя становитесь сюда на это место. А второй партнер, как только нажимает покупку второго стола, у вас закрывается этот стол, и вы сами под себя идете, становитесь на это место. Делает покупку третьего стола, второй партнер. У вас закрывается этот стол и автоматом открывается четвертый стол за 6 тысяч. Первый партнер делает просто дубликацию ваших действий. Просто пригласил два партнера. И он закрыл все три стола и приходит, становится к вам сюда, на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. За 1000 у вас, вернее 1000 идет вашему спонсору. А вот за 2 у вас вы можете поставить или партнеру, или под свой клон выставить реинвест. Сюда, под своего клона, пожалуйста. Второй партнер, то же самое, сделал дубликацию вас и пришел, встал на это место. У вас 6 тысяч на накопительный. Третий партнер, вы идете за. Вы же не сидите и не ждете, вы работаете и приглашаете. И вы своего клона тоже закрываете. Точно так же. И вот третий партнер, который вы поставили сюда своего клона, он у вас приходит и становится сюда на это место. И у вас за 12 тысяч активируется. Пятый стол, он полностью ваша зарплата. Итак, первый партнер закрывает свой четвертый, приходит, становится на это место 12 тысяч. Второй партнер закрыл свой четвертый 12 тысяч на баланс для вывода. Третий закрыл свой. И, пожалуйста, смотрите, вот они 12 тысяч. Итак, вы заработали сколько, ребята? Заработали за один круг 309 750 рублей. Хороший заработок. Но так у вас за вами идут следующие партнеры. Это четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Вы же не сидите. Так вы, вы представляете, вы сколько будете кругов делать. И за каждый круг у вас будет 39 750. Очень шикарно. Увидели, убедились своими глазами, что нигде, ни одной копейки, никуда не отчисляется ни фонд, ни на, адми... ни на администрацию. Все четко деньги идут от партнера к партнеру. Все, единственное, что получает а, тысячу, за один круг 1250 а, рублей, это а, а, а, реферальное вознаграждение. Вы тоже будете от своих партнеров получать эти а, реферальные вознаграждения за каждого своего партнера, который будет становиться на второй стол и на а, четвертый стол. Шикарно, ребята. Итак, следующая площадка это клевермини. На этой площадке, ребята, те, которые люди, ну, не научились еще приглашать. Хотя я просто говорю о том, что те, которые повесили себе клеймо, вот просто вот так вот, табличку, я не умею приглашать. А вот другую табличку я бы повесила на лоб. Я лентяй, большими красными буквами. Ну как можно не научиться приглашать? Я вообще не знаю. Ну, ну неужели это так тяжело вести свои соцсети? Зарегистрировали ВК и Фейсбук. Не надо много соцсетей. А начните с ВК и Фейсбук. Да ладно уже Фейсбук. Вы зарегистрируйтесь. Калиостро и а, а, а, ВК. Это две бизнес-сети. И плюс третья соцсеть это а, YouTube канал все, вам вот так вот хватит для вашего бизнеса. Ну, исходите несколько раз на обучение, там вебинар идет два 3 раза в неделю, бесплатные, а, обучают копирайтингу. Как правильно написать продающий пост? Картинки, господи, да позвоните мне, я вам уже сделаю картинки, какую вы закажете бесплатно, сделаю, какую вы хотите. Если вы не умеете. Так научите использоваться бесплатно. У нас есть программы, где можно просто посидеть и сделать ее за две, за, за две минуты, эту картинку, которую вы хотите. Просто нет желания. Просто нет желания. Повесили себе табличку, повесили себе клеймо. Я не умею приглашать. И, ребята, но ну, мне кажется, это очень постыдно. Стыдно иметь интернет а, в наше время. И не зарабатывать деньги большие, хорошие. А для чего вы тогда сидите в интернете? Кошечек и собачек лайкайте. Ну, тогда не лезьте в бизнес. Тогда не лезьте. Зачем вы тогда лезете, если вы не хотите учиться приглашать? Если вы ничего не хотите делать, а, вы, а деньги хочу, да? Да нет, ребята, такого не бывает. Бизнес в интернете точно так, как и на земле. Нужно трудиться. А хотите много заработать? Хотите иметь такие чеки, как вот у меня, у Лены у Евсеенко? Пожалуйста. Так мы же трудимся. Мы трудимся день и ночь. Все время на связи. Все время приглашаем. Итак, значит... Я думаю, до вас дошло, о том, что бизнес, без приглашений бизнес в интернете вы не построите. Итак, площадка «Клевер». «Клевер минимум». Здесь вход всего 300 рублей. 300 рублей. Боже мой, это одна пачка сигарет. Одна шоколадка. И то, я не знаю, пачку сигарет, если можно, на, на самое дешевое. Ребята, да не, не выкурите вы эту пачку сигарет, а купите себе бизнес. Так вы же будете здесь учиться. Таня, Маня, Ваня, Саня. Пойдем, 300 рублей, пойдем зарабатывать. Пришел по вашей ссылке, зарегистрировался Ваня, Маня. И сразу получили 50 рублей за уровень, 50 за реферальные, С каждого партнера по 100 рублей. Пожалуйста. Здесь всего-то три уровня. Это 3, 9 и 27. И у вас он закроется, и вы будете постоянно крутиться на этом. Здесь уже будут у вас э, совершенно другие реферальные вознаграждения. Пришла к вам Таня. Встала, зарегистрировалась и активировалась за 300 рублей. Вы получаете 50 за уровень и 50 э, реферальные вознаграждения. Пришел Саня. Вы получили 25 за уровень и 25 реферальные. Пожалуйста, за каждого партнера вы будете получать вознаграждение. Итак, у вас закроется этот лепесточек, и вы перейдете вот сюда за 1350 на этот лепесток. Хотите начинать, здесь тоже нет привязки к первому лепестку, к первому столу. Здесь можно точно так с 1300 начинать. Работайте, пожалуйста, работайте, зарабатывайте. реферальная и плюс по уровню. Все четко идет, у нас нет, у нас нет, вообще никогда не было за год и 8 месяцев проблем с выводом. У нас вывод с 200 рублей. Пожалуйста, ставьте на вывод. Только проверьте свои платежные системы, правильно вы прописали или нет. И обязательно подтвердите вывод через вашу почту. У нас вывод даже и в праздничные, и в выходные дни. Нет вообще никаких ограничений для вывода и для заработка тоже нет. Ваше только желание нужно. Итак, у нас здесь с каждого третьего уровня, с партнера, отчисляется 50 рублей на покупку вот этого, клевер мини, вы больше нигде не платите. Вы один раз заплатили 300 рублей и работаете, работаете, и получаете себе на баланс. А закрылся у вас, и будет следующий, партнера тоже закрывается этот лепесток, он идет к вам, здесь есть реферальная а, привязка. И поэтому, когда приходит сюда, становится первый партнер, вы получаете 200 рублей а, в, за уровень и 250 реферальные. Со второго партнера вы получаете, когда он становится, вернее не со второго, а со партнеров второго уровня, вы получаете 200 и плюс 250 реферальные. А с партнеров третьего уровня вы получаете 150 за уровень и 250 вы получаете реферальные вознаграждение. И вы будете постоянно крутиться. Здесь у вас первый лепесток, у вас будет постоянно реинвесты, потому что реинвест будет этого лепестка. И вы будете постоянно крутиться только на этом лепесточке. Вот и постоянно будете зарабатывать по 18 750 рублей. Ну, с 300 рублей заработать 18 750, да не, пригла... не прилагая никаких сильных усилий. Да, пожалуйста, приглашайте, не ленитесь. На 300 рублей не нужна вам никакая живая очередь. Здесь вот они, ваши живые, вы в очереди, пока до вас очередь дойдет и скам вашего проекта, этого, живой очереди. А здесь у вас, пожалуйста, зака пригласили, ка партнера получили, пригласили, получили. Что вам еще, не знаю, не хватает. Следующая площадка у нас тоже. Есть такая площадка, очень хорошая. Это площадка ПДИ. Мне нравится слайд, он у нас такой веселый, интересный. У нас здесь нет привязки к первому столу. Здесь можно старт делать с любого стола любого стола а у нас здесь первый стол 100 рублей второй стол 200 рублей третий стол 400 четвертый 800 и стол выплат это 1600 ребята здесь можно пожалуйста старт делать с 800 рублей пригласили первого партнера выставляем у нас на всех площадках выставляются брони у нас бизнес управляемый у нас только партнеры только и клоны. Все становится только по вашим броням. Только у нас нет никаких заполнений слева направо на свободное место, как это и в глобальных матрицах. А у нас просто брони. Выставил бронь, стал сюда партнер. А вот стал сюда партнер, вы можете купить или клона за 800. А я вам советую второго партнера поставить, пригласить на 800 рублей. А у вас закроется четвертый стол, откроется снова а, о, о, новый стол, этот четвертый, и у вас откроется за 1600 ваш стол выплат. Итак, вы приглашаете следующего, третьего партнера и четвертого партнера, и получаете выплату. Сюда первая выплата у вас, выплата первая, получаете 600 рублей на баланс для вывода, а за 1000 рублей у вас активируется площадка, первый стол World Money. А вот со следующих двух пар партнеров или ваших клонов, когда сюда будет становиться или ваш клон, или ваш партнер. Вы будете получать по 1600. Итак, у вас здесь он полностью закрылся. И за, открылся новый стол. И вы опять продолжаете приглашать. Но теперь уже вы при, опять пригласили. Пятый, шестой партнер у вас идет, да? У вас опять идет. Здесь... 600 рублей на баланс для вывода и за тысячу идет площадка World Money. С этого места будет постоянно. А вот уже на площадке World Money у вас уже закрылся. Там закрывается первый стол с двух партнеров и у вас открывается второй стол. Шикарно. Вы здесь двигаетесь и двигаетесь на площадке World Money. Итак. Седьмой партнер у вас приходит. вы Опять вы получаете 1600. Седьмой, восьмой, вернее, закрывается. И вы опять получаете. Но здесь еще ваши же партнеры будут. Первая линия, они будут к вам приходить, ребята. И становиться к вам сюда, на этот стол. На этот стол будет, на пятый, стол выплат Каждый партнер к вам приходит один раз, и каждый партнер, которого вы пригласили, зарегистрировался по вашей ссылке, он придет и принесет вам или 600 рублей на баланс для вывода, и вы уйдете на Money, или же 1600. Вот такой вот наш хороший денежный фонд. Можно сделать здесь старт с любого стола. Можно активировать первый, второй. Э, можно активировать первый, второй и третий. Можно активировать первый, второй, третий и четвертый. Это полторы тысячи. Шикарная есть возможность зарабатывать деньги в любом количестве, только было бы ваше желание. Только было бы ваше желание. Ну, вот такой вот наш денежный фонд, ребята. Те, которые э, еще думают, а те, которые только что пришли в интернет. Ребята, добро пожаловать в наш фонд. Здесь вот вы действительно никогда не потеряете свои деньги, если вы будете упорно работать. Поставили себе цель, и эту цель нужно выполнить. С вами была Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи в